Всем привет, я шоколадный заяц, я ластовицей зарез, я флаги на всех дую. О, о, о, о, о, о, Я шоколадный. А... о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Нажимаем, допустим, Запад. Э -э, попади на Северо-Восток. Правильные кнопки помогут. Привет! Там кто-то есть! Говорит Соник. Давай поиграем. Нет! Нажми, чтобы продолжить. Я найду его. Узнать, что будет. Кто-то. Жми сюда. Слышим, что кого-то перерезали. Это отличная еда. Закончить первую голову. Голова вторая. Начать. Так, надо пройти как-то через забор. Т... Стой! Один шаг, и тебя хана. Спросить. Вы кто? Я Женя. А зачем ты туда приперся? Рассказать. Меня хотели убить. Кто? Чел в черном? Ага, так я тебе и поверил. Нахамить. Да пошел ты, идиот! Чё сказал? А ну-ка повернись. Это что заешь, ха-ха-ха? Чувак, закрой хлебала. Помоги! Не уж! Не, Не буду говорить. Чё, в себя поверил? Убежать, старусить. Закончить вторую главу. Thanks for playing. Спасибо за игру. Вернуться в игру. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всё, пока.